Генерал-майор, ветеран войны, вакцинировался в университетской клинике Казанского университета. У меня возраст, а с таким возрастом знать еще какие Делегация посольства государства Израиль посетила Казанский университет.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 В Елабужском институте Казанского университета прошел заключительный этап традиционного всероссийского творческого конкурса «Кауры и Он нацелен на выявление творчески одаренных детей, носителей татарского языка и студентов. Смотрим.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 Конференция была организована совместно с гимназией имени Давыдова. Исследовательские работы учащихся были проведены по таким направлениям, как общественно-исторические и естественные науки, русская филология, краеведение и родной язык, лингвистика и психология. Конференция республиканская с международным участием. Сегодня у нас прошла встреча с нашими партнерами – это и Университет талантов, это и Кванториум, с которым мы тоже дружим, это и, конечно, в первую очередь, набережно Челленовский институт КФУ, и, конечно же, наши партнеры из зарубежья, наша немецкая партнерская школа ЕЦАШУЛЕ ИН ЗАЛЬЦВЕДЛЬ. Помимо экспертной комиссии, в состав которой вошли научно-педагогические работники набережно Челнинского института Казанского университета, было организовано и детское жюри, учащиеся продемонстрировавшие лучшие работы на конференциях прошлых лет. Диана Желенкова, Универньюз. В День космонавтики на совещании у президента Российской Федерации Владимира Путина было объявлено о том, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции с 2025 года. Почему страна пришла к такому решению, смотрите далее. Об отказе от использования МКС заявил вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов. По его словам, станция довольно устарела, а техническое состояние оставляет желать лучшего. Напомним, ранее на российском сегменте МКС были найдены трещины, через которые уходил воздух. Можно эту станцию продолжать эксплуатировать, заменяя может быть, модули, которые уже приходят в некоторую негодность, потому что там эти условия непростые. Не там очень много космического мусора, опять-таки камешки в виде метеоритов ударяют о корпус. Все это нужно, разумеется, каким-то образом ремонтировать, менять и так далее, и то подобное. Но я хочу сказать следующее, что можно продолжать и до 30 -го года, то есть договор, он позволяет это сделать. Кроме того, Россия заявила о планах создать собственную орбитальную станцию. Полеты в космос будут осуществляться с помощью транспортно-энергетического комплекса с ядерной энергодвигательной установкой. Комплекс разрабатывается в стране еще с 2010 года. То, что проектируют, это еще не означает, что это все произойдет. Эта станция, вообще-то, международная, она объединяет 14 стран. Важен именно международный проект, что участвует много стран, они, разумеется, делятся технологиями, новыми какими-то разработками. Все равно это происходит. Содержать такую станцию 14 странам гораздо проще, чем будет такую станцию содержать одна страна. Отметим, что на совещании с президентом были одобрены и планы миссий на Луну и Марс. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ News.